Колдун это всегда избой общества, никогда за здоровой живешь с хорошей жизнью, человек в колдуны не идёт, это всегда какая-то катастрофа, и либо эта катастрофа является естественным процессом вращения человеческой массы внутри самого себя, либо этот процесс инспирированным, туда вот внутрь кидается инъекция. Проблемка начинает общую человеческую массу делать неоднородной. Кто-то шарахается от этой проблемки в одну сторону, кто-то шарахается в другую сторону. Те, кто по краям, вылетают на перифериях. Реальный пример, да? как это обычно происходит. У женщины умирает ребенок. Вот он маленький, вот он бьется, вот он в лихорадке, вот, он, вот у него температура зашкаливает. Да? Понятно, что сдел... да особенно в деревне какой-нибудь сделать, она совершенно ничего не может. До Захарки ищет там 5 километров пешком. Попьян, естественно. Да? И она на сильнейшем эмоциональном посыле, вот он тут хаос, куда ее относит буквально стремительно. На сильнейшем эмоциональном посыле кричит, ту душу продам, только спаси моё дитя. Поскольку мы приблизились уже к границе, ее глаз начинает быть слышен, черт тут как тут. Да? Дальше начинается договор, сделка, Всё. баба становится колдуницей, она становится проводником его сил. То есть, как правило, такие вещи идут всегда на очень сильный посыль. Едет купец через лес, на него нападает стая волков, вот она смерть, вот она уже. Вот она дышит, саморадно, в лицо, что хошь отдам, говорит купец, только спаси меня, кому-то непонятно кому. Соответственно, вот, пожалуйста, ребенок неожиданец, он приезжает, у нее жена родила, все, ребенок отданный, такие вещи обычно слышатся сразу когда выдается на очень сильном эмоциональном послужении. Но бывают и другие индивиды, которые сразу понимают, что ему с этими людьми не место, он их ненавидит всех от рождения и до смерти, причем от своей, не их. Их смерть не прекращает ненависть. То есть ненавидит всех люто, он понимает, с людьми ему не по пути и идет на мост, на перекресток, баню, да, призывает через ритуал осознанно идет, например, на какой-нибудь договор. Да? Ну вот так истории описывают, что именно так это все и происходит. В любом случае это всегда нечто феноменальное. Сознание человека обычного человека, рожденного в земной жизни, от обычной матери в обычном пространстве. Там должен быть какой-то изъян, который либо делает его тяжелее, либо легче, усложняет его или упрощает. И тогда он понимает, что ему не место среди людей. И понятно, что таких не очень много, потому что люди обычно под этой центробежной силы они стараются как можно дальше, как можно дальше. Вот. Но некоторые все-таки попадают. Соответственно у человека дальше пути нет. Если договор заключен, договор должен быть исполнен. Если он осознанно, то колдун действует согласно этому договору. Но если в случае как вот. С женщинами, да, которые там, или с купцом, которые там, на истерике. А, а, а. Ребенок выздоровел, через сколько времени она забыла, она быстро забыла, она очень быстро забыла, потому что такие вещи, как правило, сознание старается не помнить. А что? Мне было это вообще, всем приснилось. Да? Ну, так ей напоминаю, дальше начинаются проблемы у нее, у детей, да, ее в любом случае выведет, потому что договор заключен, он должен быть исполнен. Тот, кто идет осознанно или все-таки понимает о том, что слово сказанное должно быть выполнено, дальше начинает уже вести совсем другое образ жизни. Как правило, это образ жизни всегда находится немножечко подальше от людей. Да, вот в деревне такое маленькое государство, это всегда изба стоящее на отшиве. А в городских условиях, понятно, что мы сейчас не можем себе на ошибки чего-нибудь поставить, хотя очень хочется. Вот. Это в любом случае образ жизни, который не дает повода людям зайти к тебе в дверь с ноги открыть. То есть это некий образ жизни, который заставляет людей, так сказать, что-то пойдем в сторону, я пойду в дом, квартиру там как-то. Да? Не потому что у них есть причина бояться, это чувство иное. Вот здесь живет иное. С иными хорошо дружить, да, пока они тебя любят. Но любовь колдунов и правителей, она всегда недолговечна. Да, потому что на самом деле они не любят никого. Иллюзии является считать, что у них могут быть какие-то человеческие привязанности. С каждым днем у колдуна становится все больше, больше и больше нечеловеческого и все меньше и меньше человеческого.